Так нелепо произошло, Или краски сгущаю слишком. Записная пропала книжка. Вот казалось бы, и все. Телефонная жизнь моя, переполненные страницы, разлетелись, как осенью птицы, В Неизвестные края. Вот и время пролетело. От весны до сентября И прохожим, как прежде, нет дела Что листвою покрыта земля Превратили мы друг друга Телефоны, адреса Бесконечно бегут по кругу Равнодушные стрелки Время — это судья и игрок Время — все по местам расставит. И кого-то уйти заставит И не будет искать предлог А за осенью вновь зима Станет снова свинцовым небо И накроет холодным снегом Все случайные имена Вот и время пролетело От весны до, до декабря. декабря И прохожим, как прежде, нет дела что покрыта снегом земля Превратили мы друг друга В телефоны адреса Бесконечно бегут по кругу Равнодушные стрелки В наших часах За окнами весна, записная пропала книга, только с ней не пропали друзья люди цифры адресоты, пусть проходят день за днем, Не забыть ни координаты, что записаны в сердце моем. Вот и время пролетел. Не забыть ни координаты, что записаны Я... в самом сердце моем.